20 ноября, пошла обкаточка первая, ребенок у меня за рулем, вот она, вот она, вот оно счастье это рыбацкое, охотническое. Красавец, о, шлепает у меня. О, говорит, садись все, папа сел, поехали. То, что она отправляется совсем легко, к этому надо привыкать после лета. Ручки-то ослабли дает. Свет я еще пока не ахту, так вот, чуть-чуть. Вот это тут уже накатанная. Будем так пока кататься. Вот так вот бьет свет. Отлично. Самый раз, ну, прокатились. Все понравилось. Управляемость, конечно, тяжеловата. Наверное, просто то, что у нас скорость небольшая на обкатке. Чуть побыстрее, так оно будет шустрее рулиться. Так что покупайте технику любую. Лишь бы вот такие вот пионеры занимались нормальными делами, а не только компьютеры и так далее, ерундой всякой. Вот мы в Сегодня покатались. Обязательно делайте салазки. С одной стороны и с другой. Это обязательно. На этих нету. Их швыряло влево-вправо. Неважно. вроде бы они и толстые, и большие. Но, тем не менее, салазки нужны. Обязательно.